Всем большой привет. За последние сутки мне просто обрушили телефон заявками, звонками, сообщениями. Друзья, знакомые, знакомые знакомых и так далее. И по большому счету у всех сейчас один и тот же вопрос. И чаще всего люди оказались в ситуации, когда они не были готовы к каким-то спонтанным действиям, к переезду. Они уже оказавшись здесь, возможно, начинают искать пути решения каких-то вопросов ищу для себя ответы на них, и сегодня мы с Сашей решили для вас снять такой видеомануал, да, связанный с жизнью, с переездом, с перемещением денег, с трудоустройством, с получением ВНЖ и так далее и тому подобное, с поиском квартиры, с поиском работы, в общем, стараемся сегодня ответить на те самые вопросы, с которыми вы сейчас столкнулись, если вы нормально не успели к переезду в Дубай подготовиться. Скорее всего, это видео посмотрит не только наша постоянная аудитория, но и совершенно новая. Поэтому, если вы меня не знаете, в двух словах расскажу, кто мы такие, чем мы здесь занимаемся. Меня зовут Искандер, я сооснователь агентства недвижимости в Сочи. И в мае мы открыли филиал в Дубае. И вот с мая месяца, по большей части, мы с Сашей, с моей супругой, живем как раз в Дубае. Работаем здесь и, по большому счету, прошли весь тот путь с которой проходит человек, когда он переезжает в другую страну. Это поиск жилья, это получение ВНЖ, в нашем случае это еще и регистрация компании, релокация бизнеса, но поэтому то, с чем мы сами столкнулись, как минимум, это мы вам сегодня расскажем, ну и все, что мы слышали и видели, находясь здесь в Дубае тоже. Давай, наверное, начнем по порядку, с чем у нас человек сталкивается, когда в Дубай в целом переезжает. Ну, в первую очередь, это поиск жилья. Наверное, в первую очередь, это поиск денег. Расскажи про то, что делать с российскими деньгами. Ты знаешь, что сейчас ситуация так развивается, что очень многие люди не успели решить действительно какие-то финансовые вопросы, просто купили билеты, прилетели, и здесь уже на месте, ну вот мне во всяком случае, да, знакомые задают вопрос, как из России сюда деньги перевести. Давай с этого начнем, хорошо. В общем, вариантов по большому счету несколько. Первый вариант – это... Вы можете перевести, конечно, деньги по свифту с российского счета на местный счет, если у вас есть здесь персональный аккаунт в банке, но, скорее всего, у вас его здесь нет. Поэтому остается вариант или крипта, криптовалюта, поскольку Россия сейчас отключена от Binance, вы, тем не менее, можете купить его с кошелька на кошелек, это немножко дороже будет, чем стандартный курс USDT, но, тем не менее, это можно сделать. И, наверное, самый простой вариант и теперь уже самый распространенный – это так называемая перестановка денег, такая иранская схема, когда вы просто отдаете в рубли, рубли в России, либо переводите на российскую карту, например, Сбера Литиньков, либо там кто-то, даже вы здесь, находясь, можете кому-то делегировать, встречаются с курьером, передают наличные рубли, и здесь вам в этот же момент выдают дирхамы, ну, либо доллары. В общем, перестановка денег в среднем стоит 1% за саму операцию, ну, плюс еще есть разница, а, понятно, конвертации. То есть вам еще нужно, вы же не можете здесь а, рубль к дирхаму 1 к 1 поменять. А вам его посчитают по курсу, за какие деньги вы могли бы купить наличный доллар. Ну, в среднем скажу, что на круге потери, наверное, процентов 7 получаются. То есть если доллар стоит 60, то условно здесь он вам будет стоить где-нибудь там 64 и вы уже здесь наличку получите в описании к видео мы вставим ссылки на полезные телеграм чаты здесь вообще очень много информации можно подчеркнуть по телеграм чатам какие-то из них просто про жизнь про работу в дубае и там вы чаще всего можете найти вопросы которые много раз обсуждались да может даже их не задавать снова также мы вставим ссылку на чатку обмену денег там вы можете найти ну, просто в течение дня есть те, кто предлагают типа продам дирхамы по там, 17 рублей. А те, кто предлагают купить, там, куплю дирхамы по 16,8, например. И вы просто таким образом можете найти кто по устраивающему вас курсу нужную сумму денег вам готов продать. И чаще всего можно даже перевести просто на сбер внесников рублей и здесь получить наличные дирхамы. А для своих клиентов в рамках сделок по покупке недвижимости мы помогаем, конечно, сопровождаем все финансовые операции, как по SWIFT, так и в том числе, если это крупные суммы, помогаем их переставить сюда. Вот, но я не способен ответить каждому, у меня очень много вопросов сейчас именно по деньгам, поэтому вы можете решить эти вопросы через такие чаты. А, друзья, что касается вариантов аренды, на данном этапе у нас всего один. Если вы приехали очень срочно, если у вас еще нет карты резидента, мы смотрим на трех основных сайтах. Это buyout.com, это propertyfinder и это dubizel. Мы открываем, выбираем а, помесячную аренду, monthly rent, да, и а, смотрим а, либо апартаменты, которые сдают отели на месяц, для этого вам не потребуется карта резидента, либо что-то еще, что есть у человека, который получил местный бит на жительство и карту резидента, ID. Мы расскажем немножко позже о том, как получить здесь ВНЖ. Да, и, и когда вы получите ВНЖ, вы сможете снять апартаменты, либо жилье на год, с оплатой несколькими чеками, но до тех пор мы ищем помесячно либо, как я сказала, апартаменты в отеле, либо формат Holiday Homes. А, то есть э... ну, помещенная аренды, условно. Мы э, те, те сайты, о которых Саша сказала, мы ссылочки разместим внизу в описании. Поэтому смотрите, переходите. Там, в принципе, по фильтрам все понятно. Это условно типа нашего Циана или Авито представляете фильтр, э, количество спальных комнат. Не забывайте, что здесь э, любая квартира идет ну, в формате минимум один плюс один, если не говорить про студии. Ну, то есть, если вы выбираете однокомнатную, то это будет. Одна спальная комната плюс большая гостиная. Фактически четыре человека могут размещаться в one-bedroom. Вот. И там же вы можете минимальную площадь, бюджет и так далее выставлять. А там же вы выставляете флажки по районам, которые вас интересуют. Опять-таки, районы вы, скорее всего, не знаете. А, поскольку у нас видео для русскоязычной аудитории, мы, наверное, озвучим мы основные наверное районы, озвучим, где статически. Да, основные да? районы, скажем, в первую очередь это Дубай Марина, район, где очень много русскоязычных, где вам будет очень легко, но при этом аренда там довольно высокая, цены довольно высокие на аренду. А соседний район с Дубай Мариной это JLT, хороший район, он такой residential и деловой, там много бизнесов. и там Вообще этом... это одна из фризон в Дубае, кстати. И там при этом очень комфортно, довольно удобно жить, много инфраструктуры, всякие магазины, разные сервисы, кафешки и так далее. Аренда там может быть по большей части ниже, но в некоторых очень хороших домах будет зашкаливать и даже выше, чем в Дубай-Марине. Затем, если мы хотим, ну, если у вас какие-то есть определенные запросы, вы будете рассматривать Downtown, бизнес бэй и DIFC, это три бизнес-района, районы брокеров, районы, в общем, людей, которые уже им как-то связаны, наверное, с Дубаем, это самые дорогостоящие районы. И, наверное, если мы хотим сэкономить, мы обращаемся, мы смотрим в районы JVC, хороший район, Greens, а, зелененький, да, можем догадаться. Там, ну, Барша Хайц можете а, посмотреть еще. Что... Да, Барша Хайтс, э, это э, глобальный район Аль-Барша. Там в основном живут, э, живет арабское население. И э, цены ниже, Но ну, кому-то может быть некомфортно, потому что очень много мусульман. Зависит от того, как бы, какие у вас в общем цели. А, где еще у нас, скажи? Что но, еще у нас да, есть? Ну, районов много, на самом деле. Рядом с даунтауном есть они Не все же живут в самом даунтауне. Да, даунтаун вообще это самый дорогой район. Мы как раз сейчас в нем находимся. Это то место, где у нас Бурдж-Хадиха, Дубайбом и так далее. Он весь прилизанный, очень красивый, но очень дорогой. Есть много районов... В непосредственной близости с даунтауном бизнес-бэй в принципе это тоже смежный район если через дорогу через зает роуд ближе к морю это сити но это тоже дорогой район если бюджетом располагаете то прям горячо рекомендую у нас выходил на канале обзор сити такой очень европейский классный район вот ну и в целом вариантов много наверное просто давай коротко подытожим подрезюмируем что есть марина это туристический район достаточно дорогой но при этом там очень комфортно жить, комфортно гулять, жить. и там очень много русскоязычных. Если у вас, скажем, какие-то проблемы с английским на данном этапе, вам не будет дискомфортно там, потому что там все говорят на улице одна русская речь. Ну, да. Вот. При этом нужно понимать, что аренду лучше искать, наверное, э, если у вас нет э, автомобиля, если вы не планируете его здесь арендовать, э, лучше искать жилье рядом с метро. Смотрите прямо на карте, открывайте Google Maps и смотрите, чтобы жилье было какой-то пешей доступности, какой-то нормальной доступности от метро. С автобусами здесь довольно плохо, автобусы здесь ходят э, не везде, их не дождешься, и, честно говоря, это не самый здесь... Э, Удобный вид транспорта, и э, поэтому обращайте внимание на метро. Все эти районы, что мы озвучили, они как раз вдоль ветки метро расположены. Да. да. А, затем, а, что нам нужно еще знать? Давай, давай по ценам немножко расскажем, а то мы да. назвали только район, mm -hmm. не сказали цены. А на самом деле очень сильно цены варьируются, если мы говорим про краткосрочную аренду от сезона. Не сезон, это летом, то есть летом на в One Bedroom, можно снять, ну вот мы снимали 9000 деркам. большая была One Bedroom, где-то метров 80 квадратных. Ну такая, не самая дорогая, не самая дешевая, где-то вот так, посередине будем говорить. То есть минимальная цена, наверное, начиналась там, может, тысяч от 7,5, от 8, мне кажется. Ну максимальные не берем. А студия может быть немножко дешевле, процентов на 20. Сейчас на те же самые апартаменты Они цена могут сильно скоркнула и 14, и 15 ну, да, тысяч в месяц. Так. И а, надо понимать, возвращаясь к аренде помесячной, надо понимать, что когда вы нашли этот вариант, вы позвонили а, риэлтору, а, найти объявление от собственника, от лендлорда, вы, скорее всего, не сможете. Вам придется либо заплатить комиссию риэлтору, и надо понимать, что это примерно 5% а, от стоимости жилья. Дай стандарт. И, Например, и надо смотреть, чтобы в объявлении было написано all utilities included. Это означает, что электричество, вода, интернет и газ и, и самое главное, кондиционер. И кондиционер они включены в стоимость. Вот. All utilities included, all bills included. Вообще на, на краткосрочную аренду чаще всего они почти всегда они и так включены. То есть вы дополнительно уже ничего не платите, но на всякий случай все-таки уточняйте и договор тоже внимательно читаете. Да, вам договор в любом случае обязательно должны предоставить. А, По-другому, ну, как бы здесь никто не работает. А, но это вот, наверное, что касается, касается краткосрочной аренды. То есть, ценники, понятно, что они очень сильно варьируются, зависят от районов, как мы сказали, и зависят от а, уровня здания, от класса самого здания. Но так или иначе, в принципе, в любом здании у вас будет бассейн, у вас будет какой-то тренажерный зал, получше или похоже, но будет. Вот. Ну и все остальное уже от локации. А, если говорить про... Долгосрочную аренду, все-таки пару слов об этом тоже скажем. Вдруг у кого-то уже есть есть Emirates ID или вы будете получать его в ближайшее время. С Emirates ID вы можете заключить договор на год, как сказала Саша. Вы оплачивать будете аренду в этом случае чеками, то есть здесь чековая система. Вы открываете счет в банке и, например, арендовали квартиру на год, выписали 4 чека, если сможете договориться. Landlord всегда хочет как можно меньше чеков, в идеале один. Что это означает? Это означает, что вы выписали чек на всю сумму за год сразу и ландлорд пошел, его сразу обналичил, то есть заплатили как бы на год вперед. Ну, соответственно, арендаторам, тенантам, да, это менее выгодно, потому что удобнее растянуть, чем больше, тем лучше. Реально договориться чаще всего на 4 чека. Это означает, что вы при заключении договора выписали 4 чека сразу на год вперед, но необходимое, необходимое количество денег на счете вы должны обеспечить только к тому моменту, когда наступает срок э, как раз обмаличивания этого чека. Другими словами, если, скажем, аренда стоит 100 тысяч дирхам в год, вы выпустили 4 чека по 25 тысяч, и у них срок, у одного из них, сегодня, у следующего через 3 месяца, дальше еще через 3 месяца и еще через 3. Таким образом, вы должны обеспечить наличие денег на счету, но не всех сразу 100 тысяч, да, а по 25 ежеквартально. Очень важный момент. Ни в коем случае нельзя здесь допускать, чтобы к моменту, когда ландборг пошел чек обналичивать, у вас на счету вдруг по ошибке случайно или что как-то не оказалось денег. Потому что здесь это вообще уголовное преступление. С этим очень внимательно, с этим здесь нельзя шутить вообще. Вот. Но это что касается долгосрочной, и, наверное, будем двигаться дальше. И, наверное, вот мы как раз плавно подошли к тому, что такое резидентство, что такое Emirates ID. Это скажем так аналог вида на жительство и получить его можно по следующим а, причинам во-первых это искандер а, скажи давай, давай наш пример да? мы прилетели в мае да. а, мы зарегистрировали здесь компанию мы занимаемся недвижимостью вот недели две наверное ушло на то чтобы зарегистрировать компанию и получить уже мне эмирается иди то есть у меня на и ID написано инвестор то Investor. есть это причина по которой мне его дали да я как инвестор получил если вы покупаете недвижимость здесь стоимостью от 205 тысяч долларов, вы тоже можете получить визу инвестора, как человек, который инвестировал как бы в экономику Эмиратов. Но а маленькая поправка, жилье важное. должно быть готовым. Да, не встроить. То есть стройки получите только тогда, когда оно достроится. Получаете в этом случае тоже не автоматом. Но, то есть вы покупаете, это дает вам условия и основания для того, чтобы с этими документами потом подаваться уже на визу. А второй вариант. Вы можете сделать спонсорскую визу, то есть вы получили визу на каком-то основании, можете семье, там, жене и детям сделать спонсорскую визу. То есть вы являетесь спонсором, подаете документы за них и делаете на этом основании. Спонсорскую визу может сделать любой человек, который получит здесь работу. И сейчас она распространяется, сейчас в смысле спонсорство распространяется на детей, даже до 25 лет, насколько я помню, и естественно на супругу. По-моему, на родителей тоже, то есть бабушек, дедушек тоже и, можно и, привезти и даже, и, и даже на родителей, да. Прямых родственников, ага. да. Ну, не только те, кто здесь работу получил, то есть, ну, любой человек, у которого здесь есть уже резидентство, там, я, например, могу спонсор я, я просто к тому, что не все же компанию здесь открывают, кто-то устроился ну, да. на работу, вы получаете резидентскую визу, и после этого вы сможете оформить резидентскую визу своей супруге или детям. Еще, еще один вариант, наверное, самый простой, то есть, если вам непонятно, там, куда вы сейчас пойдете здесь работать, у вас этот вопрос не решен, и компанию вы здесь открывать не собираетесь, самый простой, наверное, получить фриланс-визу. То есть, вы можете здесь получить, так как Эмираты открытая страна по отношению к фрилансерам в том числе, Достаточно легко здесь вформляется фриланс-виза, и, и там достаточно большой а, перечень профессий, на самом деле, которые могут получить фриланс-визу. Следующий вариант – виза а, цифрового кочевника, Nomad виза да, а, это что такое? Это вы должны иметь а, зарплату от 5000 долларов, и вы получите вот а, такую замечательную тоже возможность. А, так, ну, а... Но есть какие-то еще частные ну, случаи. В общем, мы, да, мы, мы не будем там углубляться во все варианты получения визы, вы можете это почитать. Есть, наверное, еще какие-то. А... А, да. Мы хотели поговорить про что еще? Про цены, конечно, например, на продукты. Основное. Продукты здесь а, дороже. В Дубае мы уже несколько раз про это говорили. А, Продукты дороже процентов на сколько, Эскендер, скажи? Ну, надо понимать, что Дубай ничего не производит, все привозное. И в зависимости от того, откуда эти продукты привезены, да, там цена может очень сильно варьироваться. На какие-то продукты цена отличается процентов на 30, ну, по сравнению, скажем, с Москвой да, или Сочи, откуда мы приехали. На какие-то она может отличаться в разы, особенно фрукты очень дорогие. То есть фрукты, там килограмм персиков, условно, или клубники, может стоить там, тысячу рублей больше. Да. Молоко, например, будет стоить там, ну, не сильно дороже. Рублей 120-140, вот, вот так. А, говядина здесь, кстати, стоит столько же, сколько курица. Ха, говядина новозеландская. Да, а курица совершенно ужасная. Так что ну, где-то где плюсы, где-то минусы. Да. Здесь, да, здесь, наверное, плюс основной в том, что в любом более-менее крупном супермаркете вы можете найти огромное многообразие всяких продуктов. Потому что ну, в Дубае возят продукты вообще отовсюду, здесь замечательные логистические цепочки и можете найти то, чего вы сюда себя дома никогда просто не, не сможете купить в принципе. Да, здесь есть все, Но... даже российский творог, кстати. Творог мы даже нашли. Мне кажется, белорусские преимущественно. А, ну да, да. свали. Ну, кстати, вот, кстати, если говорить про творог, в рублях он стоит на сегодняшний день где-то 350 рублей за пачку творога, да, которая у нас стоит 100 рублей. Но ну вот для понимания. дороже, да, ощутимо. Да. Ну, в общем, да, по продуктам, понятно, что дороже, по ресторанам, если говорить, то ценник тоже выше. Выше, наверное, ну, если брать там Сочи и Москву, где он выше, чем в среднем в России, процентов на 40, я думаю, в среднем. А алкоголь гораздо дороже здесь, потому что много ограничений, дорогие лицензии и так далее. Насколько на сколько алкоголь дороже? А... Алкоголь дороже, ну зависит от того, ну, во-первых, что нужно сказать, говоря про алкоголь, если вы на туристической визе вот вы срочно выехали из России, да, и вы первые 90 дней здесь можете находиться беспрепятственно, и вы можете покупать алкоголь по этой туристической визе беспрепятственно по российскому паспорту, вы идете в специализированные магазины, покупаете там вино и так далее, что-то свое. А Затем, если вы стали резидентом, как только вы устроились на работу, вам нужно будет приобрести алкогольную лицензию, она стоит 270 дирхамов в год. Это у нас около 400 до 5000 рублей. И... Опять-таки, на момент съемки этого видео мы считаем, дирхам где-то по 17 рублей за один дирхам. Курс да. может меняться. А, и, собственно, таким образом вы сможете покупать алкоголь. Алкоголь продается в, ну, подается в ресторанах. Короче. Но не в каждом супермаркете. В смысле, в супермаркете вы вообще его не найдете? Ну, в ресторане там, или в баре, ну, скажем, бокал пива будет стоить примерно 55 60 дирхам в среднем. Ну, то есть где-то там тысячу рублей, да. Если мы возьмем бокал... какой-нибудь коктейль, там, он будет стоить 70-75 дирхам, наверное, вот, это, вот, такие, вот такие расценки. Бокал вина тоже точно так же, 50-60, ну, это все дороже, чем у нас, я имею в виду, стартовые цены в основном, и у нас бокал вина может стоить хорошего российского, и не только российского, 400 рублей, здесь таких цен нет. Но это не основная, наверное, проблема, когда вы думаете, куда переехать, но вообще, в целом, если для вас это важно, да, то есть страна не закрытая, раньше было очень сложно с этим, и даже лицензию было сложно раздобыть, сейчас такого нет, и э, экспаты очень хорошо себя чувствуют. А... Это изменилось буквально за последние несколько лет. А, кстати, еще как вариант, а, ну, чтобы покупать готовую еду, там, качественную, более-менее, питаться нормально и не тратить на это кучу денег постоянно, а, в премиальных супермаркетах, таких как Weight Rose и Spinnis, это британская сеть, Бейтроус uh, здесь... британская. Wait... Спиннис, я не уверен. Надо, надо проверить. Uh, там, как правило, можно купить уже готовую еду, хорошую, качественную, вкусную, за там небольшие, в принципе, деньги. Ну, типа там за 30-40 иркам вы, там, в принципе, можете купить дома поесть. Ну, типа кулинария, да, условно. Uh, друзья, мы получаем очень много заявок, касающихся аренды жилья. Мы, к сожалению, пока арендой не занимаемся. Мы планируем развивать это направление, но пока нет. Мы занимаемся куплей-продажей, сопровождением сделок под ключ, сопровождением финансовых операций и так далее. Вот С этим мы вам полностью можем помочь. Какой бы цель вы недвижимость здесь не рассматривали, для жизни, для сдачи, для инвестиций и так далее, пожалуйста, обращайтесь. По аренде, к сожалению, пока мы здесь не поможем, но и вообще э, наш опыт говорит о том, что лучше искать что-то самому, да, на тех ресурсах, которые э, мы вам уже озвучили. А Теперь давайте поговорим вот о чем. Э, предположим, вы еще не вылетели, но времени у вас достаточно мало. Вот о чем вам нужно сейчас срочно подумать и что вам нужно в первую очередь сделать, как к отъезду подготовиться? Если у вас всего один-два дня в запасе, если вы вылетаете срочно, то, по сути, все, что вы можете успеть сделать из важного – это оформить на кого-то генеральную доверенность, и э, на этом, наверное, все. Да, давай чуть раскроем подробнее генеральную доверенность на, на право, чаще всего, продажи, недвижимости, транспорта, либо на переоформление. Я, например, оставлял доверенность на автомобиле, ну, чтобы мой партнер смог переоформить у нас в семье две машины, оформленные на меня. И если я здесь проведу более 183 дней за текущий календарный год, то я становлюсь автоматически резидентом Арабских Эмиратов. И в дальнейшем я уже буду продавать там с огромным налогом в 30%. Да, и, соответственно, чтобы этого не произошло, тоже учитывайте, лучше такие доверенности успеть оставить. Также вы можете успеть открыть... Банк банковские карточки, на сегодняшний день по свифту проходят платежи у банка, у Газпромбанка все меньше, но пока проходят, Тиньков уже только крупные суммы от 100 тысяч долларов, насколько я знаю, согласовывают, и БКС еще банк. Я себе, например, деньги отправляю через, перевожу через БКС до сих пор, пока что эта схема работает. С БКС вы не можете, правда, оплачивать какие-то крупные покупки, типа купить недвижимость со счета БКС почти невозможно. Но, тем не менее, купить валюту на брокерской платформе перевести, скажем, на Raytheisen и уже с него оплатить можно. Но это тема отдельного видео, на самом деле, снимал и, наверное, обновлю, на все, что касается вот этих вот сторожных финансовых операций. Но, как минимум, вам нужно понимать, что все возможные карточки сейчас лучше открыть. Также вы можете еще дополнительно открыть карту Россельхозбанка Union Pay. Правда, не в любом городе они вообще в наличии есть на сегодняшний день. И еще UnionPay есть на русском стандарте, но там получается дороже он в пользовании, не очень удобно конвертировать в доллары, поэтому Россельхозбанк, он более-менее здесь как-то работает, лично не пользовался, но по отзывам вроде бы он работает неплохо. Оформите медицинскую страховку, какую-то минимальную. Например, в тиньков есть для туристов покрытие с любой карты практически, альфа-страхование, что-то минимальное на первое время. Есть вообще требование страховку иметь покрывающую ковид случаи, случае, но, насколько я знаю, особо да не, не, не презираются, не, не. не спрашивают. Если у вас побольше времени, если у вас месяц-два в запасе, то обязательно легализуйте, это очень нужно для разных этапов получения резидентства. Легализуйте свои документы, свидетельство о браке, если вы в браке, свидетельство о рождении детей, если у вас есть дети. Диплом. Диплом обязательно. И в принципе, все. Но мы легализовали два диплома. И светиться собрать мы легализовали. Если бы не было легализованного средств братья, я, например, не смог бы делать э, супруге спонсорскую визу. Если у вас есть дети и нет легализованного средства рождения, вы не сможете сделать э, им спонсорскую визу, ну, как детям, ну насколько я знаю. Это делается довольно долго. Это э, вы можете сделать самостоятельно через спонсорство, через Министерство юстиции. Э, но много агентов в Москве мы обращались к агенту, который. Э, легализован каким-то образом делать это все самостоятельно в общем просто скажу как у нас это было по через систему InfoNot, это когда вы приходите к нотариусу говорите, я хочу хочу вот эти документы в электронной нотариальной форме отождествить это называется торжественность отправляете эти документы в москву это в моменте происходит то есть там агент идет к своему нотариусу в москве и распечатывает документы они имеют силу подлинников все, дальше они сами, я сильно не углублялся, у них, видимо, есть там какие-то права, какая-то лицензия на эту деятельность, и им даже доверенность дополнительная от вас не нужна, чтобы подать в консульство пакет документов. Вы его, скорее всего, не дождетесь. Нам, мы причем платили за срочность, но даже так нам их реализовывали порядка месяца. Сейчас, может быть, это и дольше. Поэтому ничего страшного, главное эти документы сдать, пока вы еще в России. Дальше вам могут их отправить почтой, там, кому-то из близких в Россию, вы уже передадите с кем-то в самолет, Например. Либо даже еще, наверное, работают какие-то почтовые службы. Может быть, и напрямую можно отправить сюда. Главное, успеть это по, по те документы отдать. Но в основном все летают таким образом в чатах, спрашивают часто, кто летит, передать какой-то ну, документ. Да, да. Это очень распространено, не бойтесь этого. Опять-таки, и... вот в тех чатах, которые мы в описании скинули, там это можно будет сделать. И также, если у вас есть время, обязательно получите международное водительское удостоверение. На основании его вы будете здесь получать местное водительское удостоверение, которое, к сожалению, у нас не обменивается, никак наше удостоверение не действует. Вам придется здесь отучиться на права, если вы будете получать резидентство. И первые, скажем, три месяца, пока вы турист, вы сможете водить по этому международному водительскому удостоверению. Именно оно необходимо. Да, как только вы получили Emirates ID, то есть резидентство, с этого дня вы уже считаете, что не можете здесь водить по международному, вы должны отучиться на права. Отучиться на права, на права в среднем занимает около двух месяцев, а средняя стоимость ну вот автошколы со всеми этапами где-то, наверное, тысяч. 5 дирхам, да, это что-то около Около, того. нет, 4000 дирхам, старт пакет, э, это если вы сдадите все экзамены с первого раза, ничего не завалите, э, 3 900 даже стоит за э, ну, дирхам, школу, да. умов, это умножаем на 17. Сколько это, Искандер? Ну, в, ну умножить, я, я считать не умею. В, в, в, общем, в общем, умножить. Вот. Что касается в целом автомобиля, да, вы можете здесь взять машину в аренду, а через ведущих мировых прокачков не сможете, скорее всего, если у вас только российская кредитная карта, нужна именно кредитка и нужна международная, ну, которая работает, да. А поэтому здесь опять-таки есть те, кто сдают машину русским, депозит примут у вас наличными. Но это будет чуть-чуть дороже, будет чем в международном да. сервисе. Друзья, что касается поиска работы, поскольку я немного этим вопросом озадачивалась, могу немного подсказать. Работу можно поискать на том же Dubizel, про который я уже говорила, на том же BAYUT. И очень хорошие отзывы слышу с LinkedIn, много кто нашел там работу, из знакомых, и приятелей. И обязательно составьте привлекательное резюме на одном из бесплатных билдеров резюме, например, и пусть оно будет привлекательное с фотографией, э, будут видны ваши проактивные какие-то э, качества и э, должен быть неплохой английский. А что, таки, что вот человеку делать, если у него нет английского? Но, Чтобы не звучало как приговор какой-то, что без английского тут совсем никак. Э, ну, без английского здесь, действительно, считаешь, здесь действительно плохо, если вы хотите да, найти работу в ближайшее время и э, рассчитываете. Э, Все-таки английский необходим срочно, э, Первейшим образом нужно вам им озаботиться. Ну, как бы это правда, у меня английский средний, поскольку Саша профессиональный переводчик, мне в этом плане попроще, и даже где-то по работе я еще могу какие-то вопросы решать, потому что в моей сфере много русскоязычных, там, в каждом отделе продаж, застройщиков есть русскоговорящие. Но вот с какими-то бытовыми вопросами даже, там, не знаю, в банк пойти, там, да, это уже проблема, там, где есть какая-то терминология, где не очень понятно говорят, то есть мне тоже приходится там Сашу часто с собой привлекать. Если совсем английского нет, конечно, это будет сложно. Но опять-таки не сказать что он у всех здесь прям идеальный. Да, здесь же ну, тоже люди разговаривают на нем а, по-разному. Наверное, его можно подтянуть тоже. А, ну, конечно, тут а, не все говорят на английском идеально. Естественно, куча их спатов из разных стран. А, но в целом уровень должен быть такой, чтобы вы могли выживать на бытовом уровне и могли общаться с клиентами, например. Хотя, и, хотя а, бы это, так. а это уже довольно высокий уровень, начиная от B2. Вот. поэтому я рекомендую вам да, в первую очередь обратить на это внимание на английский в общем наверное сегодня вот в этом видео я уж не знаю насколько оно у нас там получилось достаточно развернуто мы постарались ответить на какие-то основные бытовые вопросы во всяком случае то что вот вас прям по ударит как только вы въехали и первый день вы проснулись думаете с чего начать что делать надеюсь вот э, это видео вам немножечко поможет давайте вопрос, вопросы в комментариях по возможности будем отвечать плюс вы друг другу там тоже можете отвечать. Если вопросы какие-то личные, персональные, ну, конечно, пишите все равно в личку. Ч Честно говоря, очень много сейчас просто запросов и вот просто каких-то советов, рекомендаций люди просят. И очень у нас увеличилась нагрузка ну, по количеству заявок на приобретение недвижимости сейчас в свете последних событий. Да, я напоминаю, что кроме Сочи, Черноморского побережья мы занимаемся, понятно, Дубаем, и также мы начинаем заниматься Турцией. У нас там есть хорошая сеть контактов, и, в принципе, мы планируем в ближайшее время там, собственно, филиал тоже развивать. Поэтому, ну, если вдруг по Турции есть какие-то вопросы, в принципе, тоже можете обращаться. Все, мы с вами на этом прощаемся, и всем Пока. Успех.